Добрый день, я приветствую всех зрителей телеканала Универ ТВ и с радостью представляю своего сегодняшнего собеседника, ну что сказать, академик Ренат Зинурч Сагдеев. Это имя, которое не требует никаких дополнительных комментариев. Но говорить мы с вами сегодня будем, может быть, в меньшей степени о той науке, которой вы занимаетесь. И больше о том, что это сопровождает. Вот некая инфраструктура того, как люди готовятся в этой жизни. Большие науки, к большим знаниям приходят. О том, как они в этой жизни могут состояться, а почему часто не могут состояться. Что вообще происходит вокруг? К сожалению, бывает очень редко у нас возможностей узнать мнение тех людей, которые прошли очень достойно этот большой жизненный цикл и имеют право, что называется, свысока говорить свое мнение по вот. поводу вот тех спорных вопросов которые общество сегодня очень волнует но кстати если позвольте я все-таки вот начал бы с ральдзи Зинурча. вот как он сейчас вот ну вы знаете же сейчас это пандемия да. он почти два года он сидел в вашингтоне хотя до этого он проводил половину времени в азербайджане он там создает лабораторию, его пригласил лично президент Азербайджана. И половина времени в Штатах. Ну, пандемия застала его в Штатах. И вот он два года сидел. Но недавно он вакцинировался файзером, файзером. Два укола, да, прошел все безболезненно, без проблем. И сейчас он уже выходит. А вот да? не обидно немножко, да? Так много связывает с Советским Союзом, с Россией. С Татарстаном, само собой, да? А президент Азербайджана предложил создать ну, лабораторию. Виде... Как ну, вот так случилось-то? Ну, первая причина, просто, ему там, карт-бланш, да, такое предложение, то есть создайте лабораторию, любые условия. Вот он сейчас подбирает там коллектив. Потом у него хороший друг э, Пашаев. Знаете, он там да. ректор университета да, авиационного, и он отец первой леди, поэтому они там общаются в президентской семье. Я там два-три раза был, и вот все время в президентской семье мы там общались. То есть, все-таки вот для того, чтобы наука развивалась динамично, большая наука, да. мы все-таки о ней говорим, нужны очень важна деньги. политическая воля. да? Воля и деньги нужны. Деньги, Потому очевидно. Деньги нужны. Но, бывает, деньги есть, а политической а -а -а. воли нет. Вот в данном случае да. все-таки так, да? Но мы будем надеяться, что эта пандемия как-то все равно пойдет на спад, и мы сможем еще все вместе уйти. Нет, он вообще мне говорил, что у него есть планы обязательно приехать не просто в Россию, а именно в Татарстан, в Казань. Это у него первая точка, куда он хочет приехать. Вот теперь давайте про да. Казань. Прямо от малого к большому пойдем в этой жизни, как вы ее проходили. Вы ведь из Казани родом. Да, да, я казанский. Есть, если брат у вас по рождению из Москвы, да, в, Москве, в детстве да. переехал сюда, да. вы уже казанский. Вы здесь в какой школе учились? Я учился в 86-й школе. В 96-й школе. Это, Это вот здесь, есть, вот в центре, прям да, совсем да. рядом. На да. А как получилось, что вот э, у вас э, одинаково возник интерес к таким сложнейшим наукам? Смотрите, физика, химия. А, и, и, и потом дальше ведь вы как-то разошлись. Да, кто-то поехал в Московский университет, кто-то в Казанском продолжил. Я думаю, это отец. Конечно, <свят> отец. это влияние отца. Дело в том, что он, у него судьба сложилась так, что он хотел заниматься научной работой, но у него там здоровье подвело, и он, в общем-то, занимался на, на государственном уровне. Он был даже одно время зам зампредседателя Совета министров Татарстана, Отвечал, за, частности, за образование, за культуру, mm -hmm. был министром культуры татарий. Ну Вот он с нами постоянно беседовал и очень хотел, чтобы мы были учеными. Очень. Поэтому я помню, что когда я учился в школе, я уже, значит, значительно раньше стал студировать уже учебники вузовские. Я был хорошо подготовлен. Также ролик. И отец постоянно... Поэтому, когда ролик получил Ленинскую премию, вы знаете, Ленинская премия по положению давалась один раз в жизни. Ее нельзя было получить twice. Ну, Просто для зрителей поясним, что когда вы говорите ролик, вы... Так... А, Ральдин мой старший да, брат, он получил Ленинскую так премию. Так трепетно называется да. вообще это... тоже выдающегося да. академика, одного из выдающихся да, да. советских академиков. Да, это была высшая награда, советская Ленинская премия. Она по положению присуждалась один раз в жизни. Нельзя было повторно получить. Через два года я получил Ленинскую премию заработал в области физической химии. И вот, отец, помню, он очень говорил, что вот только один раз в жизни дается, а вот у меня две религиозные химии. Отец этим очень гордился. Ну, конечно. Да. А вот а, интересный такой момент, вы сейчас вскоре упомянули, что он был еще министром культуры Да. А, — у вас отец. А вот я и у Ральди Нурча слышал это. Он вспоминал, что очень много времени в свои студенческие годы проводил в театральных кассах, там, стремясь послушать Лемешева и так далее. А у вас как с культурой сложилось? Ну, дело в том, что, вот, скажем, наша мама, вот Фахрия Каримовна, она очень любила. Она регулярно посещала татарский театр. Она ходила регулярно. И я, я помню, что ее приглашали ее бывшие ученики. Это ей очень нравилось. Там уже они полковники mm -hmm. уже залидные люди и она регулярно ходила и потом она играла на пианино и пела песни т -т -т татарские песни а сами это, вы у, что, эту культурную вот... часть нас представляла мама ага. в нашей семье. то есть вот тяга к науке да. она передалась от папы от отца, да? Да. а вот культуре это, от... это мамина это вообще вот интересно всегда а, кажется что это как-то ушло да вот это великая физики и лирики да, да их споры Хотя на самом деле часто великие физики, великие, скажем, естественно-научные деятели, они прекрасные мастера в том числе и культуры и ну, большого искусства. Если, Целители, говорить, во всяком случае. Если говорить о культуре, я когда учился в Казанском университете, я тогда писал на как, какое-то время, и я публиковал в нашей газете, в университетской, mm. да, под псевдонимом Роман Солнцев. О. Oh. Ну то есть первые буквы совпадали с моими псевдонимом. <laughs> это было. А тогда... сейчас никакой вспомнить Нет, не это давно. <свят> а про что были стихи? Ну, как молодые годы о любви, отношении mm -hmm. к жизни. Да. Ну, как-то <свят> лирика mm -hmm. юношеской поэзии с жизнью потом стыковалась. Конечно, нет, я очень жизнь люблю поэзию. Я очень много могу mm -hmm. читать, много знаю наизусть. Я... Поэзию я люб... любил и люблю. Это я, традиционно. Ну, сами сказали, много знаю наизусть. Вот что бы сейчас... Вот... Могли, вот первое, что на ум приходит, когда говорят поэзии. Какой поэт? Ну, скажем, Пастернак, например. Да. Пастернак. Я люблю Пастернак очень, да. Это связано с теми годами, когда он творил, и ваше становление шло, да? да? но ну, в частности, вот я не, не, был, он был недавно в Елабуге, как раз я там впервые увидел вот этот дом-музей Пастернака. Он там вел его комнате, где он жил. Вот эти места, где он гулял, я так это прочувствовал. Там же и Марина Цветаева. Я, для меня было это откровение. В Елабоге. Теперь вот о тех самых спорах, которые идут в обществе, о которых я, которых я упомянул в прелюдии, собственно, по которым высказываются многие, но в меньшей степени те люди, которые имеют на это, что называется, право. Один из них, не зря я со школы начал, касается контроля знаний выпускников школ. ЕГЭ. Почти 15 лет, полтора десятка лет идут битвы, что это хорошо или это плохо. Вот ваше отношение к такому виду контроля знаний, потому что есть мнение, что академики Сагдеевы при такой системе больше не рождаются. Ну, мое отношение резко отрицательное к ЕГЭ. Я считаю, что живой контакт его не заменить. Но вот смотрите, вот сейчас пандемия, вот некое uh -huh. сравнение. И сейчас э, очень много передач и образовательных онлайн. Uh -huh. и есть одно время говорил, как здорово, новый вид, это экономит время там, и так далее. А вот время показало, что все-таки это онлайн обучение и сильные студенты, это всем не нравится. Не заменить живого общения. А ЕГЭ это тоже, там никого нет живого общения. Это все, как бы, так сказать, отцифровано. Цифровизация, это может, в принципе, это полезно, но цифровизация сознания, это как-то, по но это быть, не значит, порочный. что мы вот сейчас ЕГЭ под видом угу. борьбы за социальную да? справедливость, что все имели равный доступ в ВУЗы, угу. на самом деле целое поколение молодежи лишили будущего, потому что, угу. ну, опять же говорю, академики из них не получатся. Да? Да. Из многих Потому что ну, вот, вот это, это, это штучный товар как бы Это надо так искать очень конкретно А в системе ЕГЭ ты не увидишь А как сейчас можно это поправить? Да. Смотрите, власть вот имеет свой аргумент Он серьезный uh -huh. да, Надо дать возможность всем на равных в любой вуз страны uh -huh. С другой стороны, мы видим, что какой-то тупик Чего-то не то какой бы вы могли, вы никогда не думали, Вывод, компромисс, выход, выход, да, выход. компромисс нужен, нужна гибридная система. Ну, в частности, вы знаете, что Московский университет, он вот себе это самое, у него есть право в ряде случаев он вместо ЕГЭ, живые экзамены. Да. То есть потихоньку, потихоньку вот такую гибридную систему, и то, и другое. То есть, да. она все-таки должна да. вернуться в какой-то форме, да. та система, да. которая... Да, но это не, невозможно сделать вот так, сразу повернуться на 180 градусов, но постепенно, меняется отношение, вот, дать право, я не знаю, в Казанском университете такого права, наверное, нет, в МГУ есть такое право, они это уже делают. Ну да, тем более те люди, которые, возможно, достаточно давно закончили школу, да. сейчас э, у них проснулся интерес к науке, mm -hmm. к знаниям более высшего порядка, а, а, а от требуют ЕГЭ, которых у ну них вот нет. Ну вот Виктор Антонович, он приводил пример на встрече с академиками. Такой, значит, они э, выбрали около 100 человек отличников по ЕГЭ. В основном представители Кавказа. Mm -hmm. У них там все, все отлично было. Вот. И экзамены по математике устроили. 80% написали на двойки. Вот Это проверка этой системы ЕГЭ. А, теперь про вузы. Опять же с истории начнем. Если позвольте, как получилось, что э, два брата, один э, в Казанский университет, другой в Московский направилось? Это был какой-то осознанный выбор? Или как-то так случайно получилось? Э -э, заканчивали школу вместе в Казани. Да. И дальше как-то вот по ВУЗам э, пути разошлись. Я скажу, это, это было интересно. Дело в том, что я, у меня было время, когда я хотел поступить в Москву. И действительно, я... Дело в том, что экзамены в физтехе, они раньше начинались, с первого июля, а здесь с первого августа. Я в так, порядке пробы сил, я пытался сдать физтех. Я все хорошо сдал, но потом забрал документы и все-таки в Казань поступил. Это просто для меня была такая тренировка. Это было у меня... Я уж не помню, почему я решил в Казань все-таки остановиться. Ну, видимо, были сильны какие-то связи. Вот. С Родиной, я не знаю. Вот про связь ага. с Родиной. Опять же, про споры, которые сегодня идут. А, Почему-то сложилось такое устойчивое мнение, а, что зарубежные вузы дают лучшее образование, качественнее, чем то, что могут предложить российские mm -hmm. вузы. Это действительно так? Мы действительно так сильно отстаем по ну, качеству? Есть разные вузы. Конечно, есть... Э Небольшая группа очень сильных университетов, они действительно объективно сильные. Это и американские, и английские университеты, и Великобритания. Ну, вот вы... ну, в Великобритании. Оксфордский университет, я там работал. Ну, там другая система, там просто, например, в, Окс в Оксфорде соотношение преподавателей к студентам, количественное соотношение а другое, там у каждого преподавателя 5-6 человек. То есть, он действительно, каждый профессор, он работает очень много. В него всего пять студентов. Над штучным товаром. Конечно, да, они, они готовят штучно. Вот этим отличается, а у нас поток. Объективные а, причины есть. Когда открылись а, двери большого мира, вы да. чувствовали в какой-то да. момент ущербность от того, что закончили советский вуз Нет, совершенно нет. Нет. Нет? У нас широкое образование. Это, это, это оно в каком-то шире образование, чем там. Там, может быть, конкретно где-то глубже, но у нас шире образование. Это тоже очень важно. Хорошо? А вот в этой связи такой тоже спорный. Мы же договорились, что про спорные будем да. вопросы. А бесспорные и тело обсуждать. Вот сегодня существует... Ну, понятно, другой нет. На нее все ориентируются, деваться некуда, так же, как ЕГЭ. Но все-таки существует система ранжирования университетов, рейтингования университетов. Ее разные страны там по-разному интерпретируют. Шанхайские, КУЭС и так далее Чуть-чуть свои нюансы привносят Все-таки, на ваш взгляд, насколько объективны эти рейтинги? Не являются ли они такого рода пирамидой? Где Оксфорд обречен всегда быть первым Российский всегда в лучшем случае в конце первой сотни и дальше И там идет какое-то самомагнетание Нет, я думаю, что они не очень объективны Это точно Сейчас целая ряд крупных ученых иностранных они выступают против вот этой системы рецензирования, системы публикации ведущих журналов, имеющих большой фактор. Mm -hmm. Ну, они считают, что это своего рода бизнес стал уже, это стал уже бизнесом. Это не объективно, а просто вот на этом делают, делают большие деньги. Поэтому это, это, это, конечно, есть в этом ну просто Добрый вот а, действительно ведь да. а, ну, вот, а, пандемия, о которой мы да. вспоминали в связи с а, известными там, событиями, людьми, да. а, показала, Россия сегодня имеет 4 целых вакцины да. от а, да. коронавируса, причем номер один изобретена тоже в России, да. но ни одного российского медицинского университета в топе нет рейтингом да. И вот как оценить качество да. наших медиков а, в такой ситуации? Ну, Они вроде лучшие, вы их же, вроде знаете, отступок. в одном из указов президента, последний, там было написано, что мы должны там попасть в, первую, в пятерку там, ведущих стран мира в области науки. Но ну, если говорить о медицинской науке, то мы находимся на 27-м месте, на 27-м мире. Конечно, для Никаких шансов попасть в пятерку там, ну, у нас нет. Если физики физике и в химии, там действительно близко. Mm -hmm. Там и близко, там действительно мы попадаем. А вот медицина это настолько далеко. Ну, дело в том, что современная медицина очень дорогостоящая. И современное оборудование, которого у нас в значительной степени нет, и нам тяжело просто финансово. А вот там, ты... Объем финансирования на порядке больше, чем, чем у нас. И вообще медика, вы знаете, медиков в фармацевтический бизнес, он уже по объему больше, чем военно-промышленный комплекс. Что... Опять мы возвращаемся к вашим этим двум составляющим Политическая воля и деньги. Да, есть, в данном да. случае политическая воля День... есть, но денег не да. Давайте вернемся к молодости вашей. Вот чем жил молодой студент? Как вот, вот, вот этот вкус к науке у вас развивался когда вы оказались в стенах университета Ведь выбор дальше большой можно не обязательно наукой заниматься ну, чем ну, я могу сказать, вот начать с момента моей поездки на каникулы после второго года обучения в казани мне так понравился вот этот дух в новосибирском в академгородке Куда приехали молодые ученые. Это ну, да, на подъеме и, да, на подъеме из Москвы это все. <coughs> и глаза у всех горели, хотели создать совершенно нечто новое в системе образования, в науке. У нас были клубы, известный клуб под где собирались представители разных специальностей по вечерам. Так были интересные дисбуты, споры. Брень было незабываемое. И поэтому я, хотя не собирался, я, я тут лучше принял решение остаться в Новосибирске и перевел те документы. Я даже не вернулся в Казань, переводом оформил. И в Новосибирский университет, я там доздавал еще экзамены, там программы были разные. Я, в общем, не, ж, не жалею. А — А вот интересно, знаете, что, тоже из личного, скорее, вот диспуты, круглые столы, конференции, симпозиумы и так далее, то есть понятно, о чем говорят ученые, когда собираются с целью обсудить те или иные проблемы, задачи, перспективы да. науки, научных исследований и так далее. О чем говорят, интересно, ученые на кухне, академики? В прямом смысле, кухня Хорошо, академиков. Я, да. я вот. приведу пример. Моим первым руководителем был академик Воеводский, выдающийся физико-химик. Он умер в 49 лет, будучи академиком, героем соцтруда и так далее. И так далее. Вот. Он много работал, я там был студентом, у меня с ним три статьи опубликованы. Вот. Он постоянно выезжал на конференции за, за рубеж, и каждый раз он приглашал к себе в коттедж студентов, сотрудников, и мы регулярно у него. Бывали. Он рассказывал о поездках за границу, о науке, просто посещении музеев, показывал значит, фотографии известных картин. Это было очень интересно. То есть это такие, он организовал круп, клуб междунаучных контактов. Он нас приглашал биологов, чтобы мы знали о биологии, философов, математиков. Ну, очень интересно было. Ну, смотрите, как Он интересно. с нами работал. Да, действительно интересно. Опять тема культуры. Да, большую, да вот такой междунаучный. То есть это Тогда все это было. Тогда При, вот. это присутствовало. А вот вы искали было, а сейчас вот, вы собираетесь со своими коллегами, ну, наверное, не только проблемы химии, физики. Ну да, а, но Что вот еще? Уже в другой форме, так что вот приглашал лично к тебе. А, вот это, это ушло. Да? Это уже... Что-то такое открытое личное. Да. да. А кстати, вы когда первый раз сами побывали за рубежом? Первый раз? Первый раз... Э а, да, я, я был, это была такая форма поездок, э, которая называлась научный туризм молодежный. Я был в Австрии, мы проехали на автобусе по всей стране. А потом значит, у меня была поездка уже первая серьезная в Англию. По, ли, по линии значит, British Council они оплачивали эту поездку, ну, но очень мало денег, там, 80 фунтов в месяц. Вот, а мне нужно было тратить на метро каждый день по два фунта. Просто на метро. там Довольно дорогое mm -hmm. метро. Денег было катастрофически мало. И вот там я похудел на 7 килограмм. Как раз тут. И после этого я решил, что никогда больше не поеду на границу. Хотя mm -hmm. поездка была интересная. Ну а потом, значит, интересно, после этого мне в Соединенные Штаты на, на 6 месяцев. Там была уже выставка Сибирь научная. Ну, это была интересная поездка. В уникальных городах. Сан-Антонио, Новый Орлеан. Я там увидел впервые. Да. И... Ну, а потом уже это все довольно часто было. Это... А вот это желание, которое сегодня живет во многих, да, не только ученых, вообще молодых головах, а обязательно куда-то уехать за границу. Вот они... Остаться да, там? Да. Никогда не, не было. Объясни... Никогда не было. Не было. Нет, никогда. Это большая любовь к родине или что-то другое? Было, не знаю, это слишком высокопарно говорить. Так. Ну, но, да. Вот я но понимаю. никакого желания. Вот посещать, я очень люблю разные страны, да, но жить... Но здесь же наша среда, здесь наши все связи, и родственные, и дружеские. Это наша и атмосфера вся. Нет, это наша экосистема здесь, где мы родились. Очень а Почему же, на ваш взгляд, так много молодых людей сегодня, обучающихся в наших вузах, причем даже обучающихся бесплатно, то есть бюджетников так называемых, да, с такой завистью смотрят на зарубежье? Вот ну, я не слышу таких ноток, да. как, когда рассказывают про 60-е, 70-е да. годы. А вот сейчас как-то это... Не скажу, что массу, но много. Ну, ну я думаю, вот этот патриотизм, но только вот такой не, не, не показной патриотизм. Он все-таки был выше, наверное, был. А потом мы все-таки более сильно вжились, врослись в нашу систему, вот эту, в, наши, в наши ценности. Вот наше поколение нынешнее, оно все-таки не так это... Не так тесно, как, видимо, связано. Вот а, про а, зарубежье и а, пиар, или не пиар, вот это я хочу вас а, как раз узнать. А, вот а, Илон Маск, с вашей точки зрения, это большой пиар и промо науки? Или это действительно какое-то новое лицо а, науки в 21 веке? Ну, я думаю, это какой-то аналог Тесла, Никола Тесла. Он, он, он, конечно, человек талантливый, очевидно. И не сомневаюсь, что он талантливый. Вот. А вообще, если говорить широко там, о, о наших э, людях, которые за границей живут, знаете же, это хороший афоризм. Тем, кому на Руси жить хорошо, те давно живут на, за границей. Хорошо. Хорошо. Я его как шутка воспринимаю. Хорошо. Yeah. А, ну, раз уж мы про международные yeah. дела начали, а, то есть вот был период, ну, то, что называли железный занавес, и какие-то дозированные контакты шли с, с зарубежными партнерами. А потом вот этот момент открытости, безграничной открытости, тоже не очень понятно, а, все ли было хорошо в этом. Вот сейчас, с вашей точки зрения, не происходит ли некая деградация международных взаимоотношений, в том Очевидно. числе и в области науки? Очевидно, происходит. И чем ну, это нам грозит? Вот, значит, конкретный пример приведу. Когда станции коснулись уже науки, фундаментальной. Вот наш институт катализа сибирского отделения попал под станции то есть попал в санкционный список ну потому что у них есть связи там с нефтяными компаниями с газовыми компаниями там переработка нефти и газа и э, чем это им грозит все оборудование даже уже закупленное американское оборудование они сейчас не, не могут даже запчасти материалы какие-то все, все перекрыто так что это на самом деле очень-очень серьезно если этот список будет расширяться то есть нам будет сложно покупать, к сожалению, пока у нас все-таки передовое оборудование пока импортное. Мы, конечно, импортозамещение там сейчас начинаем это делать. В некоторых направлениях это неплохо, но в целом, конечно, пока еще это далеко. Поэтому а вот... сейчас ситуация очень хорошая. Если будет так дальше это развиваться. А, вот зарубежные... а потом еще, а, извините, да, да. вот во всяких там в, в органах международных в руководстве в руководящем составе, тоже как-то уже заметно старается наших там не привлекать. Это видно. Вот, вот то, я есть, я... то есть даже в науке это уже видно. Про это тоже вот как раз и да. хотел уточнить. А голос, собственно, ученых-то он сейчас слышен mm -hmm. вообще? Или политики его совсем задавили? Потому ну, что если ты хороший ученый, мне кажется, что ты должен выступать изнутри как-то против того, что происходит. Ну, пока, к счастью, все-таки на уровне нормальных ученых связи остаются, научные и личные связи, пока, пока это остается. Но уже вот таких, в таких структурах, где более бюрократических там руководство таких международных организаций, там уже заметно, заметно оттесняет наших представителей. Почему вот про голос ученых еще говорю, кто, как не они, имеют право, собственно, на этот самый голос? Вот, Опять же, вспоминая и вашего брата, когда он рассказывал, скажем, о том, как интеллигентно, деликатно ушел от подписания, скажем, письма осуждающего Сахарова. Там, в ряду с такими учеными, как Гинзбург, mm -hmm. а, Зельдович, а, и как-то их голос был слышен. Он, они не шумели, не кричали, а, не бегали с лозунгами, но это был четкий сигнал того, что думает ученый по поводу того, что которым страна заинтересована более чем. Ну, по а да, потом были и И сейчас есть погожье движение и там другие, которые, они, собственно, инициированы учеными. И ученые там представляют эти, все эти движения. Uh -huh. Раньше это тоже были очень активные. Вот Раль тоже, он там участвовал в руководстве вот, погожьего движения. Uh -huh. Сейчас это не столь активно. Это. Ну, потому что общей ситуации в мире изоляции стремление к изоляции россии она же есть то есть это все-таки сказывается сказывается и конечно сказывается. сказать что мы тут живем по-прежнему спокойно и нет, нет. благоденствуем нет. То есть сравнить с я опять к чему вот 60-70 годы мы сейчас вспоминали это ведь тоже не самые открытые времена да. советской науки по отношению к мировой и наоборот ну вот сравнить эти времена можно или сейчас как-то ситуация имеет специфику свою, хуже, лучше? Нет, есть какая-то своя специфика, но... но не могу сказать, что что-то лучше. Нет, я, я бы так не сказал. Как, как ни странно, а, мир а стал и... более открытый да? посредством да. высоких технологий, IT-технологий, да. и при этом мир как-то стал да. сильнее закрываться какими-то своими фрагментами и частями. Но тем не менее, вот, все-таки связи <с между учеными они сохраняются тут нормально. Вот, скажем, мой институт, Международный демографический центр, у нас был объявлен конкурс, так называемый по мегапроектам. проектам Мега... приглашается ведущие ученые западные, дается довольно приличная сумма, там на три на 5 лет, создается этот временный коллектив, и вот мы сейчас выиграли. Уже не первый раз к нам приезжают ведущие ученые западные. Но обычно это те, кто близко перед пенсией там. Там же довольно жесткие ограничения по возрасту. Но все равно это активно работающие ученые. То есть никто не отказывается. К нам приезжают. Раз уж мы yeah. в университете... Мы начали, я, конечно, тут частью моя вина перескочил, уж да. очень хотелось уточнить некоторые детали по ходу разговора, но ну, вот университеты, испытав такое давление, которое вот, пандемия да, произвела вообще на весь мир, в частности на образовательное пространство, университеты, находящиеся под давлением, там где-то санкции, там какие-то странные рейтинги, там какие-то да. еще особенности. Причем нагнетается еще параллельно волна на усиление всяких цифровых курсов, образовательных программ, которые понемногу обо всем и в неопределенную среду. Вот в этой ситуации университет будущего, вы как видите, он все-таки сохранится как классическая площадка общения преподавателя и группы студентов, большой, маленькой, но группы студентов, живых. Или... Мы стоим у порога большой радикальной трансформации, и скоро всего этого, ну может не на нашей жизни, но не будет. Uh -huh. Но мне, мне казалось бы, что вот элитарные научные, образовательные университеты элитарные, они должны работать по принципу, чтобы на каждого преподавателя было не так много студентов. Вот вы произнесли слово, термин элитарный. Вот как бы сказать деликатно, чтобы никого не обидеть у экрана про бесплатный сыр, который только у мышеловки. Да? означает ли это, что все-таки образование это слишком дорогое, дорогая инвестиция, и нам надо готовиться к тому, чтобы вот, чем лучше и качественнее ты его хочешь получить, тем больше нужно затрат инвестиционных вливаний в то, чтобы это образование Конечно, было. ну, я оно приведу... не может быть таким дешевым, да? как оно в России Конечно, сегодня. вот пример приведу из, из жизни уже Советского Союза. Вот в нашем сибирском отделении у нас проводились такие, значит, каждый год олимпиады. Они, значит, наши люди выезжали там в деревни, какие-то там районные центры, выискивали талантовых людей, приглашали физмат-школы, и они потом жили с отрывом от семьи, учились у нас, и вот они почти все потом попадали уже в университет в вот этот, этот процесс происходил. Это практически вот самых способных выявляли, угу. с ними работали предметно. И они все там потом многие из них, выпускники Никите из у нас стали академиками, членами академии ченкорми. Но все-таки вот такое массовое поголовное высшее образование это нет. не самое лучшее. Нет, но ну, ну, это для разных целей. Массовое тоже должно быть. Все-таки мы должны в массе быть уровень ну, образования приличного. Просто для, для просто для уровня. Для, для, для эрудиции какой-то. Для да? какой-то, да. Я много чего знаю про Конечно. химию, да. Но я вовсе да. не собираюсь но, в этой химии состояться. Но настоящих специалистов готовить надо небольшой. Все-таки это уже отдельный Конечно. процесс. Конечно, заработать так. Вот это правильное соотношение будет. Спасибо. Ну да. и еще, наверное, в завершении. Давайте попробуем за кольцо. Мы упомянули, как перенес ваш брат этот тяжелый год, полтора года почти. А как вы сами пережили-то? Вот. вот. Было этот, Сейчас период? скажу, было тяжело. Дело в том, что пандемия меня достала в Москве. Дело в том, что я же в Москве бываю сейчас чаще, чем в Новосибирске. Uh -huh. Поскольку я являюсь заместителем председателя сибирского отделения. Академии наук. Я отвечаю за связь э, в Москве uh -huh. с, с, с, с, с, с правительством, с министерством и так далее, с, с, с Академией наук, центральной частью. И поэтому, значит, я там остался во время этой пандемии. Ну и потом мне э, все-таки не миновал ковид. Я, я, да. я заболел. Я пытался дома лечить, самолечение, я думал просто бронхит какой-то там тривиальный. Но мои друзья, медики, они меня заставили, потом какой-то момент я понял, что я уже не справляюсь. Вот, меня поместили в ведущую клинику ФМБА, Федеральное медикологическое агентство да. в Москве. Очень хорошего врача, професс. Значит, он один из ведущих у нас пульмонологов в России. И удачно было, потому что у меня намечался цитокиновый шторм. Вы ну, слышали это? Да, Самое опасное. Там, за сутки всех умирает. Ну Нашли моноклональные антитела, да, как Трампа лечили. Угу. За два дня меня поставили на ноги. И потом я просто долечил за четыре дня. так, Уже нормально себя чувствовал. Но Сейчас мне много антител, я их контролирую. А, вы отслеживаете это? Да, да, каждый месяц отслеживаю. Уровень не падает. Уже семь месяцев. Он на одном уровне стоит. Поэтому сейчас мне как бы вакцинация не нужна пока. А вот э, по поводу вакцинации, заметьте, раз вы уже это, это упомянули да. термин, э, почему мы же все вроде образованная страна и так этим гордимся? Почему э, такое большое количество людей вдруг обнаружилось в стране, которые а не верят в вакцинации, кто не хотят б, да. активно еще агитируют против, э, и это в стране-то? где, как я уже говорил, целых четыре вакцины. То есть колись не, не хочу, да, что да. называется. И вдруг а, одни из самых низких темпов вакцинации. Как ну, так случилось? Что это, в головах? Темпы низкие еще, даже, даже <как> если были желающие, у нас объем производства значительно ниже, чем на Западе. Поэтому даже, даже если сейчас все бы захотели, все равно это, это заняло довольно много времени произвести такое количество вакцин. У нас все-таки вот эта медико промышленность, она, конечно, значительно слабее, чем в ведущих странах. По -по -по Такие объемы нам непосильные. Это первое. Второе. Ну, недавно был сюда не президентом Академии наук, обсуждали эту проблему. Как все-таки людей э, заинтересовать вот этой вакцинацией. Ну, значит, сказано было так, что вот международные эксперты предлагают такие способы во-первых первое это страх ну страх всегда эффективен страх надо, надо объяснять что, что, что там умрешь или там какие-то быть серьезные заболевания это первое второе бонусы то есть то что называется мотивация мотивация да, да, надо мотив... мотивацию нет меня да, надо мотивировать вот, без мотивации дополнительно ничего, ничего не будет ну и, наверное, все-таки надо стремиться к тому, чтобы голос авторитетных ученых, да. людей по-настоящему авторитетных, uh -huh. звучал громче, чем uh -huh. голос ну, без всяких обид uh -huh. представителей шоу-бизнеса или uh -huh. каких-то, ну скажем так, ну, по более мере, легких да. жанров. Все-таки пандемия показала, сейчас, все что роль науки сейчас возросла. Сейчас народ более уважительно на то, науки. становиться вновь лидерами общественного да, мнения. Да. Это, вот, то, вот, что, сожалению... это положительный эффект этой пандемии. Я отношение надеюсь... к науке сейчас меняется. Да. Да. И кстати, год объявлен да. в науке и технологии да. впервые за... на, на моей памяти точно. Вот что только не было: год кино, год театра, год телевидения, угу. год чего угодно. Вот науку как-то обходили, а. вспомнили, внушает. Я думаю, что наш сегодняшний разговор тоже маленький шаг был к тому, чтобы голос людей науки возвращался в общую струю лидеров общественного мнения и реально звучал как авторитетный, потому что он такого и есть. Он звучал громко, и его слышали как можно большее число и зрителей, и читателей. Спасибо вам. Да. Вот. Ну, в заключение хочу сказать, что мне очень приятно находиться в стенах моего родного университета, потому что это какой-то... Возвращение в молодость, в юность. Я это ощущаю физически. поэтому да, с вашей точки зрения, он изменился сильно? Очень. Я сильно. Не веду, даже не, Университет, не по... Я, по... Я, по я же а... наблюдаю со стороны, так довольно активно наблюдаю. И то, что сделано за последние десятилетия при в новом ректоре, это, конечно, новое дыхание университета. Это совершенно другая инфраструктура, совершенно другое оборудование, другие практикумы. Теперь, наконец, медицина вернулась в классический университет. Этого не было. Инженерные науки вернулись в классический университет. Педагогика вернулась сюда. Сейчас вы готовите учителей, исследователей нового уровня совсем. Более того, они по тем самым рейтингам в первые сотни. Да, так что столько изменений положительных, я могу много об этом говорить, но... Поэтому у вас такая новая эпоха у вас в нашем <связывании> университете. В науке бы не бывает, и все-таки вот если бы вы сейчас заканчивали школу, вы бы рассматривали Казанский университет как конечно. серьезную конечно. площадку для своих будущих? Конечно, конечно. Сейчас это очень, очень серьезный, по многим показателям он лучше передовых университетов страны по многим. Спасибо. Да, да. И надеюсь да. на новые встречи. Спасибо большое. Спасибо. А? Спасибо.